Рецепт приготовления блюда драчона картофельно. данное блюдо из русской, белорусской и некоторым образом украинской кухни, в ее состав входит молоко, яйца и мука. В состав драчоны входит пшеничная мюка, яичные желтки и белки, сливочное масло и соль, в старинные времена драчона считалась совсем не повседневным блюдом, а наоборот, лакомым и праздничным, ранее в ее состав входила не только ржаная, черная, мюка, а также и половина пшеничной, белой, мюки, также ранее в дрочону бросали намного больше яиц, очень вкусный старинный рецепт. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Вкусняшки, подписавшимся. Такие продукты будут нужны. Мюка пшеничная, 2 столовые ложки, картофель, 6 штук, сало, 30 грамм, яйцо одна штука, репчатый лук две штуки, сливочное масло, по вкусу, сода 1 щепотка, сметана, по вкусу, перец и соль, по вкусу, количество порций 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.